страном сейчас надо ждать ну чё, где вы собаки лысые блять еще надо проходить вперед Давай массу зарешает не зарешает мне. Ну, нормальное место я тут нашел. Сейчас вижу челика, выбегаю сразу же, просто долблю, короче, ему с юмпик. Прижала еще, блин. Прям вот как не вовремя прижала, прям это, есть, ненавижу. Блин. Егор, 22. Здорово. Здорово, Егор. Че, хочешь папку сходить, поиграть. Погнали пару каток, я только симулятор, если что. Блин, как, блин, вообще неудачно, неуспешно, а. Как, как неудачно, зона откинулась. Бля, какой он меткий. Я сразу же чик, все в меня. Ну, понятно, у него м сразу же, короче, и он там сидел. Смотрел по сторонам. Егор, 22. Погнали. Погнали, сейчас я отойду ненадолго. What